Но зачем ты это делаешь снова? Я снова увидела твои глаза. Раньше я любила смотреть в них, потому что видела в них маленькое чудо. Благодаря им я улыбалась, и это была, наверное, единственная вещь, которая не подавалась никаким объяснениям. Именно с появлением твоих глаз я стала думать, что мы можем сломать систему. Но ты и не ответил. Да и не надо было. Я знала ответ. Мы хотели починить мир себе, а вместо этого система сломала нас.